Лет подряд я слышу одни и те же вопросы. Очень мне они нравятся. Как себя обезопасить в том или ином случае? Советы очень просты. Не можете справиться со своей уличной безопасностью. Совет прост. Не ходите на улицу. Не можете защититься при использовании кредитной карты. Не получаете ее в банке. Не знаете, как защитить свой смартфон. Используйте старый кнопочный телефон. Боитесь ходить в интернет? Да не ходите! На самом деле выбор у вас невелик. Либо вы будете учиться, либо не используйте технологии. Если хотите учиться всерьез, обратите внимание на статьи на Викисекру. Если вы к ним еще не готовы, добро пожаловать в мой мир сказок по информационной безопасности. Но помните, ваша безопасность – это ваша проблема. И решать ее за вас никто не хочет. Во-первых, обязательно проверяйте, чтобы на сайте была возможность оплаты не только онлайн, но и наличным при получении. Это хватит вас от того, что э, ваши деньги могут уйти из вашей машины. Второе, это не регистрируйтесь на интернет-магазины с помощью социальных сетей, потому что э, ваша персональная личная информация может также уйти в безумношение. В заводите э, карту. Для оплатных байма, чтобы для вашей основа не была в сети, то есть она не светилась. Мне хотелось бы дать на самом деле один большой глобальный совет всем. Не верьте всем на слово. Пустите немножко про нов свою жизнь. Каждый день мы сталкиваемся с сообщениями, которые не являются правдой. Мы все должны помнить, что дешевые квартиры в центре Москвы – это нереальность. Дорогие кроссовки никогда не будут раздаваться тысячами, и никто не будет усыплять элитных щенков. Поэтому всегда, когда вы собираетесь что-то сделать, передать эту информацию дальше, либо оплатить что-то, либо переслать кому-то деньги. Всегда проверяйте, насколько эта информация является правдой. Мошенников вокруг нас очень много. Всем безопасно!